всем привет с вами ирина сегодня я делаю цветочек на резинку для этого я взяла атласную ленту и нарезала отрезки длиной 7 сантиметров ширина же ленты 2 с половиной сантиметра эти отрезки на цветочек а зеленые конечно же для листиков и они точно такого же размера. Резинку сосновой я уже сделала. Для этого я использовала фетровый кружочек шириной 3,5 сантиметра. И будет у меня вот такая серединка для цветочка. Ее диаметр 2 сантиметра. Еще понадобится зажигалка, пинцет и клеевой пистолет. Итак, покажу, как сделать лепесток. Отрезок я складываю вдоль пополам. Края ленты повернуты в правую сторону. Теперь отворачиваю назад. С левой стороны я распрямляю ленту вот таким движением пальцем. А впереди накладываю правую часть ленты, совмещая срез и уголочек. С левой стороны делаю маленькую складочку. Теперь зажимаю пинцетом и срез оплавляю огнем зажигалки. И получается вот такой упругий и объемный лепесток. Сейчас еще раз покажу. Здесь скользит палец и отодвигается складка. И еще одну складочку делаю. Все. Все просто и быстро. И таких лепестков на один цветочек мне нужно сделать 21 штуку точно так же я делаю листик. И понадобится 5 таких листочков. А теперь соберем цветок. У лепестка есть лицевая сторона и изнаночная. Лицевой стороной поворачиваем к себе. Клей я наношу на вот эту складочку с левой стороны основания лепестка. И накладываю следующий лепесток. Причем накладываю под небольшим углом. Вот вершины лепестков смотрят немножко в сторону, друг от друга. И таким образом я приклеиваю лепестки первого ряда. Здесь стараюсь их равномерно поворачивать. И таким образом получается круглая форма. Первый ряд состоит из восьми лепестков. Замыкаю круг. Теперь я переверну деталь изнанкой к себе и приклею лепестки второго ряда. Здесь нужно обратить внимание на то, что эти лепестки я кладу изнанкой вверх а лепестки приклеиваю в шахматном порядке. Во втором ряду тоже 8 лепестков. Вот что получается. И вид сбоку. Теперь я приклею третий ряд. Остается 5 лепестков. Здесь я их уже клею, конечно же, лицевой стороной вверх. И лепесток смещаю к центру. Смещаю примерно на 3-4 мм. Теперь можно приклеить листики. Листики я тоже буду приклеивать в шахматном порядке. Но здесь я их буду отодвигать от центра немножко миллиметра на два. Вот миллиметра на два от круга в центре. Вы его видите вот здесь. И еще два лепесточка с противоположной стороны. Теперь можно приклеить резинку. Серединку беру пинцетом, потому что клея здесь буду наносить по бортику, вот так, и располагаю по центру. Теперь остается поджать лепестки к центру и поправить весь цветочек в целом. Готово видим, этот цветок имеет размер 7,5 см. Вот такие цветочки на резинку получились у меня и обязательно получатся у вас. Этот цветок можно поставить как на резинку, так и на зажим или на ободок. А также можно ему украсить повязку для волос. С вами была Ирина. До новых встреч!